Мост по улице Карла Маркса Белинского должен починить подрядчик. Напомню, в прошлом году департамент городского хозяйства выписал компании, которая сделала там ремонт, штраф в 100 тысяч рублей за некачественное выполнение работ. Также организация должна была провести ремонт повторно. Однако ситуация до сих пор не изменилась. Подрядчик так и не устранил недочета. Здесь все еще нет бетонных ступенек, а дорожное покрытие разбито. Сегодня прокуратура центрального района проверила мост и пришла к заключению: переправу нужно ремонтировать по гарантии. Гарантийный срок заканчивается в 2017 году, и ровно с 2014 года все швы начали разрушаться, бордюрный камень разваливаться Латают эти ямы аварийно-восстановительно, то есть идут затраты из бюджета города, когда весь город в таких ямах. При этом при всем мы видим, что подрядчик не шевелится. Красноярские дороги заняли 51 место в рейтинге качества. Оценку провел Общероссийский народный фронт. Дороги следовались в 117 городах. Интересно, что даже в Каннске трассы лучше, чем в Краевом центре. Напомню, общественники приезжали в наш город в сентябре прошлого года. Они проверили улицу Молокова, Протезан Железняка, Енисейский тракт и Коммунальный мост. Практически на всех отремонтированных дорогах нашли трещины и ямы. Не обнаружили общественники, предупреждающих знаков о снижении скорости. Добавлю лучшими, в этом рейтинге оказались дороги в Тюмени, худшими в Петропавловском Камчатском.